Я Лалин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Вера в себя, в свои слова». Часто ли вы задумывались о том, верите ли вы в то, что вы говорите и что вы делаете? Верите ли вы в ваши поступки, в ваши помыслы? Простой пример. Вы человеку убеждаете в чем-то. У вас идет дружеский спор на тему, к примеру, кому какие нравятся автомобили, цвет глаз, либо какой бизнес – для себя по будущему выбрать. Ваш визави, так сказать, убеждает вас в том, что ему нравится, допустим, автомобиль Вольво. Вы же настаиваете на том, что вы лучше. Не имеет значения, кто из вас прав. Важно то, что вы должны уважать выбор вашего друга, либо человека, с которым вы общаетесь. И вы не должны навязывать свою точку зрения, которая, как правило, оказывается для вас не неактуальной и ошибочной. Вы играете роль. Вы в эти моменты спорите, а сами не верите в то, что вы говорите. Примеров много можно привести. Ну, допустим, еще один. Вы убеждаете человека в определении, кому какая нравится. Допустим, политические партии. Либо города для проживания. Вы можете убеждать человека в обратном, но сами в это не верите. Вы просто ввязались в разговор. Так происходит повсеместно. Вы что-то делаете, но вы в это не верите по-настоящему, потому что никогда об этом не задумывались. Идя утром на работу, верите ли вы в то, что она вам нужна и она вам нравится? Встречаясь с людьми, верите ли вы в то, что это действительно те люди, которые вам нужны, или это просто не ситуативная встреча ради болтовни? Очень много сфер деятельности в нашей жизни, когда мы, даже не задумываемся о том, нужно ли нам это, верим ли мы в то, что мы делаем, думаем и говорим. Крайне важно осознавать каждый свой поступок, каждое свое деяние, взвешивать каждое слово, чтобы это слово просто не улетало в воздух, не сотрясало его и не делало вас просто пустым человеком, которых иногда называют пустомилием. Вы должны верить в то, что вы проповедуете, что вы несете, что вы говорите. Должно являться вашей верой. Если вы любите снег, вы так и говорите. Либо не говорите вообще. Если вам нравится автомобиль Больбы, так и говорите, но не подыграйте человеку, с кем разговаривать. Каждое ваше слово должно что-то весить. Это должен быть осознанный выбор. Работа. Друзья. Хобби, супруг, любое в жизни, положение, которое вы выбираете, любое решение, которое вы принимаете, вы должны делать осознанно, веря в себя, веря в себе и веря в это дело, которое вы избрали. Иначе ничего не будет иметь никакого смысла, иначе вы потеряетесь, вы проиграете перед жизнью, все будет валиться из рук, когда вы не будете чувствовать веры, когда вы, наконец, задумаетесь о том, что жили просто так, ради того, что просто работать, просто любить, просто жить, но не вкладывая в эти глубокие слова глубокий смысл. Вы будете чувствовать, что жили до этого как-то не так, как-то бессмысленно, слишком просто и без бесцельно. А теперь подумайте, если во всю вашу жизнь, в каждый ваш, ваш поступок, слово, либо помощь, вы будете вкладывать смысл и верить в то, что вы говорите, делать либо думать как сильно изменится ваша жизнь и жизнь окружающих ваших, ваших вас людей, насколько все поменяет цвет и обретет новой краски, наполнится каким смыслом и как быстро вы пойдете в гору к своей цели, если вы во все и всегда будете вкладывать в смысл, если вы будете верить в сказанное, а не просто говорить ради обычного болтания, что самое неприятное, когда люди встречаются просто поболтать, просто потратить время друг друга, чтобы ничем полезным не поделиться. Отныне учитесь говорить именно то, во что верите, также думать, а главное поступать. Всегда с верой в положительный ток, всегда с верой в то, что вы делаете, что вы убеждены и уверены в то, что ваши дела и поступки важны для вас и никоим образом не навредят окружающим. Живите с Богом и живите с уверенностью в себе, в людях и в своем слове.